Так выглядит томограмма мозга обычного человека в процессе творчества. Красная ⁇ это активные зоны. Желтые ⁇ это беспорядочное мышление. Трудно дается творчество. Это томограмма ученика Бронникова. Вы видите, что почти все клетки мозга включены в творческий процесс. Они красного цвета. А это его же томограмма в состоянии покоя. Желтый фон отсутствует. То есть... Нет беспорядочного мышления. Он контролирует свои мысли и слышит голос безмолвия. Эти зрячие дети, обученные Бронниковым, одинаково свободно играют в шахматы с открытыми глазами и с завязанными. Если у обычного человека э, работает 3-4% нервных клеток, коры головного мозга, э, то что можно сказать? Можно ли приблизительно хотя бы сказать, сколько включает Володя? Но Володя, конечно, включает, вот по, судя по этим данным, он включает ну, 80% не, не меньше. Потому что мы видим, что здесь активация идет мощная просто. Мощная активация. И вот это вот состояние, которое наблюдается в процессе вот этой деятельности, в процессе ясновения, это ребенок читает с закрытыми глазами э, текст. Когда кандидат прожил такой жизнью достаточно продолжительное время, чтобы остановился поток духовной энергии. Речь идет об управлении мозговыми процессами. Это самое ценное, что только есть у Бронникова. Что это не просто так вот спонтанно возникающий процесс, это процесс управляемый.